Здоров, я хем Хемкхем. То есть, всем привет, с вами Стигботман, и это 10 последняя, часть грип отборщиков Но я не возьму туда как то человека, а лишь расскажу, что стало с моими испытуемыми после видео. Начнем. Первое видео было про мирного. Вышло оно в марте. И сделано оно было на коленке. да и постоянно только ругал и не приводил аналогов за свою цену. Джейте, стоимостью 300 рублей. Классика, свистопердящая мышь с подсветкой за 300 рублей. Ладно, если она для вас игровая, то посмотрим, через сколько дней она у вас сломается. Поэтому и такой отрицательный актив. Но кроме пары сообщений, он больше ничем ответить не мог. Сначала он переплыл на сборке ПК. А затем и сбросил свой рутуб так же, как и второй канал про Дварс и Скайварс. Да и сам человек какой-то ЧСВшный. Затем я сделал два выпуска про плюшку. Второе видео удалено из-за якобы авторского права, но третье осталось. Здесь я уже начал лучше оценивать и приводить аналоги за свою цену. От этого у меня стал более-менее положительный актив. После он побомбил. А потом опять исчез третий испытуемый молви. Набор геймера у него был про Mato Speed V70, Matospeed K87s, g 2000 и ковер с подсветкой. Вообще, когда я видел в подборках подобные уши, я всегда делаю вот. Так, а так актив тоже был нормальный. Он никак не ответил и продолжил делать ролики, но в другом формате. Но он сейчас, Увы. Следующий видос пошел в хорошие подборки от хороших людей, Дарламыча и Армтеха. Первый мой друган, сейчас уже готовит видео про свой новый микро, а второй почему-то ушел в отпуск, но обзор он делал с охотой. Потом пошла эра сборок ПК, если ее таковой можно назвать. Первый испытуемый легендарей. Выпустил он такую себе сборку оперативная память по 8 гигабайт одной планки. Опять же, знаю, одноканал, это не очень классно. Но в будущем можно докупить еще 8 гигабайт, еще одну планку. <плес> ну знаете ли. А вот еще одна ошибка сборщиков ПК брать память в одноканал. Вместо этого лучше взять две планки по 4 гигабайта от Крушал или Гудромку. Но исправился и сделал еще одну, но за 50 тысяч, которую он хорошо сделал. Сейчас он также делает видос, поэтому ждите. Седьмой выпуск, посвященный Вамисту, оказался по моему мнению лучшим, ведь и сам чел грамотно все подбирал, и видосы все еще пилит. В общем, красавчик. Только выбрать блок питания и собрать компьютер в корпус. Бюджета у нас остается не так много, но я буду в каждом видео повторять, что ни в коем случае не стоит экономить на блоке питания. Только не говори, что хочешь к СС брать. Нет. В нашу сборку идеально впишется лучший бюджетный блок питания. Конечно же, это FSP PNR на 520. Я боялся, что ты сдох. Но после него пошел худший, по моему мнению, сборщик ПК. Это дракон ПК. А что? Постоянно делает однотипные сборки и допускает одну и ту же большую ошибку. Конечно же он берет Core i3. Основой для нашего ПК стал процессор Intel Core i3-9100F. Это совсем не слабый камень с четырьмя полноценными ядрами. Его базовая частота составляет 3600 МГц, а частота в турбобусте – 4200 МГц. У меня сейчас так горит пердак от Core i3, если вы не знали. А почему? Поставлю отрывок из видео Гринача. Далее идут процессоры i3, отныне аутсайдеры рынка процессоров, ведь это те же самые гиперпни, просто с AVX инструкциями. теми самыми, о которых князь кричит на стримах. А сейчас встречайте лидера в номинации «Самый бесполезный камень 2017 года i 37350 i3-7350K. Два ядра, четыре потока за почти 9000 рублей. Зато AVX инструкции, разблокированы множители, частота 4200 МГц в стоке. Видимо, чтобы в Кразис и Сталкер Тень Чернобыля на ультра гонять. Хотя безусловно найдутся индивиды, которые купят данный камень. Вот от этого идет переплата. Поэтому лучше пентиум взять. Например, G5420. Поэтому его я не одобрил и поставил всего один балл из 10. Увы, последний челик стал для меня вызовом, ведь я легко мог получить араву неадекватов и дизлайков, считающее, что Арсик лучший. Но он действительно собрал годную сборку, кроме пары косик. Окей, okay, давайте наконец приступим к распаковке. Я, кстати, хз, где что лежит, поэтому начнем вот с этого маленького пакетика. Итак, смотрим. Здесь вот такая вот коробочка картонная. Все пришло вот именно в таком состоянии. Я еще ничего, получается, даже не распаковывал. Все как с Китая. Итак, здесь мы видим комплект процессора и что это там, оперативная память, что ли? Давайте смотреть. Да, действительно, это у нас оперативная память китайского бренда K-L-L-I-S-R-E Не знаю, как это правильно просчитать, И тут у нас, я честно не помню 16 гигабайт DDR4 с частотой 2666 мегагерц Окей, окей Так, давайте посмотрим Слушай, выглядит, конечно, неплохо Но где моя вторая плашка? Я заказывал две Мне приехала одна на 16 гигабайт Лошара! Но сделал сборку более менее нормально. Молодец. Вот так и закончился путь мой в аллее игре подборщиков. Вот и оценки мои. Наслаждайтесь. А так это видео заканчивается. Дальше я постепенно буду переходить к сборкам ПК. Поэтому, если вам интересно, то тыкните Луис и подпишитесь. А с вами был Стикботман.